Доктор, доктор, можно мне таблеток от жадности да побольше? Итак, если кроме шуток, биохакинг спокойствия. Это если по-простому, если говорить по-нашенски. Если чуть сложнее, то вспомогательная комплексная метаболическая терапия. Будь полная рабочая связка с исследованием, без лишней воды. Все как вы любите. Но все равно я должен и обязан сделать дисклеймер. Кому это поможет, кому не поможет. А если поможет, то как? И так далее. Чтобы люди не возлагали лишних надежд, каких-то не тратили лишние деньги, время и так далее. Итак, кому это поможет? Это поможет э, людям с чувствительной нервной системой, с чувствительной нервной системой, которых, у которых в жизни происходят какие-то, скажем так, не дискомфортные движения, то есть происходят какие-то перипетии. Э, например, тяжелая сессия, например, расставание с любимым человеком, начиная там от смерти, не дай бог, и заканчивая там бросил парень, бросила девушка ну что-то в этом роде, там уволили с работы, просто переезд, или знаете просто трудности на работе, очень загруженность, большая работа, и человек чувствует, что он не выдерживает, чувствует, что нервишки шалят. У него нет никаких глубоких проблем, но вот вот такое состояние нервозности это то, что нужно, то, что я сейчас буду рассказывать. Во-вторых, это нужно для людей, которые проходят комплексную терапию или восстановление уже после какого-то либо тяжелого невроза, либо, например, ВСД, когда у человека сам главный фактор ВСД устранен, когда проблема решена, но вот, это вот э, пост, э, этот постэффект остался. То есть э, нервная система еще находится в таком упадническом э, усталом состоянии. Это тоже то, что нужно. В-третьих, это нужно для людей, которые, у которых повышенная тревожность. Такая настолько повышенная тревожность, что она мешает проработать э, их невроз. То есть у человека есть какой-то невроз, и чтобы его проработать, нужно, нужно чтобы человек как-то как мог взаимодействовать более приемлемо, чтобы он не боялся, например, работать со специалистом, банально. Но это еще и не тот высокий уровень, когда нужны уже антидепрессанты и обращение к психиатру. Это тоже то, что надо. И значит, в-четвертых, это нужно для людей, которые который просто заботятся о здоровье своей нервной системы, потому что понимают важность этого момента. Сейчас я сказал, кому это нужно, теперь я должен сказать, кому это все не подходит, кому это не поможет. Естественно, это не поможет э, людям с психическими заболеваниями и отклонениями. Ребят, если вы знаете, что у вас тяжелая ситуация... Обращайтесь к специалисту, обращайтесь к психиатру, неврологу, медицинскому психотерапевту и психологу. Работайте с ними. Если же у вас просто тяжелый невроз, и вы боитесь с кем-то знакомиться, общаться, выступать публично, боитесь, что у вас не получится, считайте себя каким-то... Не... вот что угодно. Короче, если у вас обычный невроз то обращайтесь к своему специалисту, ссылочка в описании, и работайте уже с ним. Потому что, вот просто да, запомните такую вещь, проблема сознания решается на уровне сознания, проблема физиологии решается на уровне физиологии. Конечно, это все иногда бывает переплетено, как-то запутано, замаскировано, но тем не менее, если есть биохимические отклонения в мозгу, то и их нужно лечить а, строго рецептурными препаратами, которые выписывает психиатр. Если же у вас просто, ну... Немножко голову клинит и у вас какие-нибудь панические атаки страхи, то это не про колеса, ребят. Итак, первое, с чего мы будем начинать, это витамины и минералы. Я прям чувствую, как некоторые на этом моменте покорщились и такие типа, ну какие витамины, какие минералы, что он несет, назови хотя бы феники, где лпрозолам, да, где вообще какие-нибудь экзотические препараты. Ну, экзотические препараты будут чуть попозже, но... Действительно, у многих, может быть, я, конечно, приукрашиваю, но у многих отношение а, к витаминам и минералам, когда про это говорят, типа, это такая тема, которую можно промотать. Ну да, да, знаем, это типа витамины и минералы, это та фигня, которую в детстве там давали в садике, ей надо было друг к другу кидаться. Но это вообще никак не вяжется с реальностью. Витамины и минералы – это супер-супер важно. Например, если у вас нехватка витамина А, который отвечает за укрепление мембран нейронов, участвует в создании половых гормонов и много чего еще, при нехватке которого человек испытывает вялость и проблемы со сном если есть острая нехватка витамина b9 может развиться слабоумие при нехватке b12 развивается подавленное состояние а при острой его нехватке человек может вообще ну, словить сначала паралич а потом собственно умереть нехватка витамина d ведет напрямую к нервозности нехватка железа витамина b6 могут усиливать проблему панических атак и так по каждому витамину и микроэлементу, без этого просто никуда, это база. Поэтому первое, что мы делаем, покупаем комплексный витамино минеральный комплекс в магазине спортивного питания, потому что если покупать в аптеке, там низкое содержание витаминов и минералов, и плюс они оттуда еще и плохо усваиваются. Витамины и минералы сами по себе это плохо усваиваются, там оттуда еще хуже. Вот, Покупаем, значит, в магазине спортивного питания и пьем. Если был дефицит, если до этого давно не пили витамины, если питание, честно признаться, было скудновато в этом плане витаминным, то пьем процентов. То есть, если на, значит, по инструкции указано 3 таблетки в день там, или 3 капсулы в день, то пьем 6%. Первые две недели, хотя бы первую неделю, ничего страшного не произойдет, организм скажет вам только спасибо. Далее калий и магний, здесь не надо особо заморачиваться, идите в ближайшую аптеку и покупайте, попросите там комбинированный препарат, в котором будет и калий и магний, вам дадут, это будет все дешево. Калий и магний сами по себе снижают излишнюю нервную возбудимость, улучшают передачу нервных сигналов, нервных импульсов. Следующие на очереди витамины группы В – это супер важные, супер крутые витамины, их важность сложно просто переоценить. Значит, останавливаться здесь надолго я не буду, потому что сами можете в интернете про них почитать и тем более их очень много, витаминов группы В, про все не успею расскажу, рассказать, ролик ролик растягивать не хочу. Поэтому, что для нас самое важное? Для нас самое важное витамин b 12 b 5 b 6 и b 9 B5, B9, B6 скорее всего, мы получим из комплексных витаминов и из обычного питания. Поэтому для нас самое важное это витамин В12. Какой здесь самый лучший выход? Самый лучший выход это купить мельгаму и проколоть ее 5-10 ампул. Колоть можно, чтобы не переборщить по B6, чтобы не пожелтеть раз в 5 дней. Если же инжект делать не хотите, то Просто идете в магазин спортивного питания или в аптеку. Тоже бывают некоторые хорошие аптечные препараты B12 и покупайте B12 в колесах, ну в таблетках. То есть, если вы живете в регионе, в котором дефицит йода, то обязательно йодосодержащие препараты и какая-то морская капуста и что-то в этом роде. Просто супер важно. Также плюс к этому ко всему, пьем препараты цинка, аскорбиновую кислоту и витамины А, Е. Также, если вы знаете, что у вас была нехватка солнца, вы не отдыхаете где-то на море и летом малого времени на солнце проводили, обязательно препарат d 3 Вы прям его очень сильно почувствуете. Если вы женщина, обязательно обратите внимание на железо. У девушек очень часто проблемы с железом. Теперь приходим к антиоксидантам и боремся с непосредственными последствиями стресса. Бороться будем с помощью астаксантина. Это сильнейший антиоксидант на сегодняшний день. Пьем его по инструкции, но на первый месяц дозировку можно завысить. Теперь приходим к работе с сердцем. Потому что когда у нас в жизни случаются какие-то э, стрессы, какие-то потрясения, то сердце так или иначе страдает. Когда мы плохо спим, когда мы плохо питаемся э, и так далее. Поэтому... Все обязательно принимаем от 6 до 12 грамм омеги-3 в день. Также, если вы знаете, что у вас вдруг есть какие-то проблемы с сердцем и так, то можно пропить рибоксин и милдронат по инструкции примерно месяца, может быть, полтора, естественно, проконсультировавшись перед этим с врачом. Теперь самое время перейти к успокоению непосредственно, напрямую. Итак, это две общеизвестные аминокислоты, начнем с них. Да, я знаю, много мемов есть на эту тему, тему. никто в них особо не верит и это кажется что-то такое. Я говорю о глицине и триптофане. Эти аминокислоты на самом деле реально работают и хорошо помогают, я могу, как сказать, на своем опыте также есть куча исследований на эту тему. Но, в чем здесь дело? В том что тот же глицин принимает но ну, если мы говорим про аптечный глицин также можно вроде как его купить в магазинах спортивного питания но если мы говорим про тот аптечный который всем знаком где в пачке 50 маленьких таблеточек и которые принимают по две таблеточки в день ну это конечно смехотворно потому что в день его можно и нужно принимать 15-40 колес, вот этих вот маленьких, в день, это реально рабочая дозировка, и тогда глицин реально работает. При этом надо помнить, что это аминокислота, и это ну не успокоительное, это не антидепрессант, это не какая-то суперхимия, это аминокислота, и поэтому она работает в кумулятивном эффекте, то есть ее надо принимать так несколько дней, чтобы ее почувствовать. Вот, что касательно триптофана, триптофан, конечно... Лучше покупать в магазинах спортивного питания. И также дозировка его абсолютно маленькая, которая рекомендуется. Тут опять очень важна дозировка. Триптофан принимаем 6, 3 -6 точнее 3-6 грамм в день. Да, делим также на 3-4 приема. Переходим к следующему успокаивающему веществу. Эльтианин. Это активное вещество, выделенное из листьев, из листьев зеленого чая. Оно стоит в отдельном льду от всех других препаратов, потому что помогает успокоиться и уравновеситься очень хорошо, при этом безопасно, биологично, а также оно исследовано научно и изучено. Я очень настоятельно рекомендую заострить на нем свое внимание, это очень классное вещество и оно реально помогает успокоиться и расслабиться. Также помните, что если рекомендуемая дозировка вам не подходит, ее можно немного увеличить. Еще к этому ко всему я выделяю в отдельную группу дополнительные средства успокоения, прием которых опционален, но поскольку они все же из растительных производных, почти не имеют противопоказаний, дешево стоят, продаются в ближайшей аптеке и при этом обладают позитивным эффектом, который нам нужен, пусть и не супер сильно выраженным, но все же как-то нам помогут, почему бы этим не пользоваться. Итак, значит, я просто перечислю список, а дальше вы сами выбираете. Настойка пиона, пустырник драже номер 50, новопоситы, гинкобелома, невронорм. Не нужно, как я уже сказал, ждать от них какого-то эффекта, эффекта фенозипама. прости господи, но тем не менее в том а, купе, в той сумме всего, что я назвал выше, они помогают, они добавляют свои проценты э, к нашему спокойствию. Но на этом не все, просто есть препараты этого мало, потому что можно сколько угодно есть, даже успокоительных, и кататься на американских горках, ну, либо вы себя овощем сделаете, либо вы все равно будете нервничать. Поэтому э, нужно сделать несколько действий в реальной жизни, которые усилит весь тот эффект, который мы здесь э, значит, получали, и сделают нашу жизнь еще более спокойной и размельной. И убавит в ней стресса. Значит, во-первых, это питание. Почему питание? Потому что когда мы не доедаем, наше тело само по себе просто выкидывает кортизол и попадает в стресс. Почему? Потому что тело думает, что мы находимся в какой-то опасной ситуации, в какой-то опасной жизненной, жизненном промежутке, потому что мы не можем есть. Если человек не ест, он умирает. Это логично. Поэтому тело мобилизируется, а мобилизация это всегда стресс. Поэтому очень важно. Для здоровья нервной системы и для того, чтобы стресса было в жизни меньше, есть есть, значит, очень важная норма по белкам и жарам. Это супер важно, также про углеводы не забываем. Во-вторых, это достаточное количество воды, потому что наш организм на 70% состоит из воды. И сложно переоценить ее важность, потому что человек без воды сколько может прожить? 2 дня, 3 дня? Ну, что-то совсем немного. Поэтому вода очень важна. Также вода является единственным, значит, природным растворителем всех токсинов, каких-то отработанных метаболитов и так далее. А как мы знаем, состояние нервозности, состояние усталости – это именно накопленность метаболитов в мозге, вот метаболитов распада, продуктов распада. Третьих троечка. Убираем стимуляторы, которые напрямую, по сути, раздражают нашу нервную систему. То есть черный чай, кофе, энергетики и другие. В заместо них пьем хотя бы какое-то время, хотя бы этот месяц, пьем травяные чаи. Это бергамот, это мята, милиса ромашка. Валериана Пустырник. Четвертый пункт – это физическая активность. То есть физкультура. Это очень важно. Именно не спорт, который тяжелый и трудный, а именно физкультура. Потому что, как мы знаем, физкультура лечит, спорт калечит. Никаких а, тяжелых тренировок, никаких, никаких забегов на 15 километров и так далее. А, занимаемся физкультурой в том виде спорта, а, который вам лично, вам симпатичен. А, такой, я думаю, найдется для каждого. Пятый пункт – это свежий воздух. Если вы постоянно находитесь а, в душном, помещении в ком-то в офисе может быть или где-то еще хуже на каких-то складских там помещениях завод или еще как-то дома просто банально сидите то в таком случае надо что-то придумывать надо выходить дышать свежим воздухом ну по возможности свежим потому что если вы живете в москве или в санкт-петербурге воздух конечно не там не самый свежий но тем не менее он всяко лучше чем еще в душном помещении так что Свежий воздух, это тоже очень важно. Шестой пункт, это качественный сон. Если вы сделали все вышесказанное, то сон, если даже он был сбит, то он будет возвращаться. И здесь главное не проморгать этот момент и не сказать, да, у меня стресс, я сейчас у меня все равно не спится, там посижу до 2 или там до 4 утра или там 2 часов ночи. То есть главное этот момент не проморгать лечь пораньше, а также подготовиться ко сну, типа там перед сном э, ничего яркого, никакой активности и так далее, ну это уже отдельная тема. И в заключение еще раз я хотел бы напомнить, что это видео про бады, про бады и про здоровых людей, на которых они действительно хорошо сработают, но это видео не про транквилизаторы и что-то в этом роде. На этом, собственно, все. Если у вас есть какие-то личные вопросы ко мне, вы можете мне написать в WhatsApp или в Telegram. Номера, на которые есть на сайте, вниз отлистайте, там будет. Ссылка на которые в описании. Будьте здоровы и помните, что ваше здоровье у вас всего лишь одно, как психологическое, так и физическое. Берегите его.